Приветствую! Я Леонид Орлан. Я хочу пригласить вас на персональную консультацию. В чем особенность этой консультации? В том, что вы можете рассказать о своей проблеме в самом общем виде. У меня не получается то-то и то-то. У меня плохие отношения. Я не люблю себя. Я чего-то боюсь. Вы просто делитесь тем, что вас не устраивает в жизни. Затем мы в течение некоторого времени будем разбирать вашу ситуацию. Каким образом вы ее породили. Какие ваши поступки привели к этому, какие вы имеете ошибочные убеждения, какие у вас есть скрытые выгоды находиться в этой неприятности, какие эмоциональные блоки или что-то еще внутри вас создало эту ситуацию? Затем мы исправляем ту ошибку, которая создает проблему. Ну и в завершении создаем план действий, который вам необходимо будет в дальнейшем выполнять, чтобы эта проблема никогда больше не появилась в вашей жизни. Что перестать делать, что делать иначе, что начать делать, на что обращать свое внимание. Ну и дальше вы можете реализовывать этот план самостоятельно. Всю необходимую информацию вы от меня получите, а можете воспользоваться моей поддержкой, выбирать вам, если вы знакомы вебинаров с моими методиками, то вы понимаете, что я не решаю за вас вашу проблему. Я помогаю вам развить в себе силы самостоятельно справиться с возникшей проблемой и дальше сделать так, чтобы она больше никогда не появлялась в будущем. Консультация очень хороша, если вы прочитали много книг, просмотрели вебинары, но не уверены, что вы все поняли правильно, что все делаете верно, что двигаетесь в нужном направлении. Я могу дать вам такую уверенность, сказать, по какому пути следует идти, чтобы прийти к нужному вам результату. Обычно одной консультации вполне достаточно, чтобы исправить ситуацию. Но бывают случаи, когда люди не готовы меняться. Они вроде бы слышат и соглашаются, что да, нужно делать, но не могут это сделать. Внутренние механизмы торможения блокируют возможность совершать правильные действия в нужном направлении. И бывает так, что проблема настолько глубока, что затрагивает многие аспекты жизни. Ну и тогда, конечно же, требуется несколько консультаций. У меня как-то был случай, что я за два месяца примерно раз в неделю встречался с человеком, чтобы его сопровождать и подталкивать. Конечно же, за это время у него произошли радикальные изменения. Он из того состояния уныния, в котором находился, перешел в абсолютно другое состояние жизнерадостности, открытости, но на это потребовалось много времени. А в основном консультация помогает решить одну проблему за одну, две, максимум три встречи. Эффективность консультаций очень высока, потому что те методики, которыми я пользуюсь, и та технология самотрансформации, по которой я работаю, гарантированно приводит вас к нужному вам результату. На консультацию вы можете прийти практически с любыми вопросами. Вопросы с деньгами, отношениями, карьерным ростом, с энергетическим или эмоциональным состоянием. Я уже много лет помогаю успешно решать многим моим клиентам. После общения со мной мои клиенты зарабатывают миллионы долларов, возрождают семьи, восстанавливают уверенность. Консультация, конечно же, отличается от тренингов и вебинаров тем, что вебинар – это универсальный онлайн-семинар, на котором вы получаете знания. Общий взгляд на тему, но в этой ситуации нет углубленного изучения вашей конкретной ситуации Ведущий просто не имеет возможности изучить ситуацию каждого участника и дать ему конкретные рекомендации А вот консультация это персональные рекомендации лично для вас Возможно в чем-то они будут совпадать с вебинаром Но скорее всего будут дополнительные приемы, техники и знания, которые адаптированы под ваш запрос Конечно же, соблюдается полная конфиденциальность. На тренингах и вебинарах вам необходимо рассказывать о своей ситуации, и все присутствующие могут об этом узнать. Многих это напрягает. Консультация – это индивидуальная работа. Вы рассказываете о своей ситуации только мне, и больше никто о ней не узнает. В моем арсенале также есть методики, которые позволяют решить вашу проблему, даже если вы вообще о ней не будете рассказывать. Так что выбирайте сами, что вам удобнее. Пойти на тренинг, общаться с людьми, послушать вебинар или получить у меня консультацию и дальше работать самостоятельно, используя материалы с моего сайта или YouTube канала. Персональная консультация – это самый эффективный способ решить вашу проблему за кратчайшие сроки. При этом будет решаться именно ваша проблема, а не произноситься общие слова. Посмотреть условия консультации вы можете на специальной странице на сайте «Персональная консультация». Ну и я с радостью готов поделиться с вами всеми своими знаниями и опыт. До встречи в нашей индивидуальной работе. Ваш Леонид Орлан.